историческую аналогию, в которой находится сейчас современная Россия, потому что это важно для того, чтобы все пытаются анализировать и сравнить, что будет дальше. Вы знаете, что касается 37, 38, 1939 года, я недавно э, написал рецензию, такой блог, комментарий на книгу документов 1939 года советско-германских отношений, вот. И эта книга показывала, там все документы говорили о том, что мы ближайшие друзья с рейхом, что мы не допустим войну против рейха, мы за мир во всем мире и так далее. И так далее. Вот, ну то есть вот был такой крайне трагический болезненный союз. Сегодня, когда власть активно использует понятие иностранный агент, то есть речь идет не, не о том, что человек из какой-то там враждебной страны, а весь мир враждебен, иностранный, само... само Пребывание человека за рубежом и получение какой-то поддержки в любой стране, хоть в Монголии, хоть в Китае, хоть в Америке, хоть в Литве, это рассматривается как путь к тому, чтобы стать иностранным агентом. Это говорит не о том, кто мы, это говорит о том, кто они. Они психологически находятся в полной изоляции, они не доверяют никому. Поэтому любого, кто говорит опираясь на собственную позицию, собственную точку зрения, они рассматривают как, как нежелательный элемент, а нежелательный, значит, иностранный агент. Вы сказали, что официальная история не является историей, является по недоразумению. Вот. Да. да. Но вопрос в том, что даже когда в России произойдут кардинальные изменения, историю продолжат изучать в школах, в и... Надеюсь, что и, да, конечно, без этого нет идентичности. То, как изменить эту ситуацию допустить ее повторение, вот это искажение истории, извращение, использование в интересах власти, потому что это очень важный вопрос, который используется для манипуляции общества, создания людей. Конечно, конечно. Я думаю, что в принципе, в принципе, эта проблема вполне разрешима. Другой вопрос, как это практически сделать, и как быстро произойдет. Но для того, чтобы история стала историей, я объяснил в, своих, в своем выступлении, почему нынешняя официальная история – это история в кавычках, это же перекрытые документы, потому что переинтерпретируются одни и те же события, потому что ключевые термины и понятия являются неверными, из этого нельзя построить никакую теорию. И поэтому в России с момента введения цензуры, с большевистского переворота, возникла альтернативная социальная мысль, свободная социальная мысль. Это не значит, что всех, подписал по-другому, они какие-то выдающиеся, но они пытались разобраться. Это не Кричи Гейлер, это Авторханов, это Виктор Суворов, это, конечно, Александр Александрович Солженицын, который написал «Архипелаг ГУЛАГ». Это альтернативная история. И я могу сказать, я, я, наверное, самый последний, самый маленький, но я тоже, конечно, в этом ряду. То есть вот только эта история является существенной, важной, и ей следует заниматься. А заниматься им можно тогда, когда ты становишься независимым исследователем, когда ты не пытаешься подыграть под какие-то официальные правила, ты рассуждаешь так, как вот ты видишь, как ты понимаешь. Для этого нужно открыть архивы, для этого нужна свобода мысли, для этого нужна свобода функционирования научных школ, чего у нас сегодня совершенно нет, совершенно отсутствует. То есть вообще могут быть разные трактовки истории, когда у вас даже есть огромное количество фактов. Но сегодня у большинства вообще нет фактов, поэтому они спрятаны. Поэтому о какой истории можно говорить? Это выдуманная мифология. Попробуйте, найдите документы о морально-политическом состоянии советского общества в годы войны. Их нету, они спрятаны. А история, знаете, когда вот человек приходит устраиваться на работу, а начальник его не знает, он говорит, напишите вашу биографию. А, вот понятно, вот он что он закончил, что он знает, да. А для народа его идентичность – это прежде всего, прежде всего его история. Поэтому э, вернуться в историю, вернуться в мировую цивилизацию можно лишь восстановив собственную адекватную историю. И поняв, где мы лидировали, а где мы совершили страшные действия, за которые нужно отвечать. Хотя, забегая вперед, я могу сказать, что вот немцы каялись за э, фашизм. А в нашей стране, если начнется эта дискуссия, я считаю, что у нас большинство людей невиновны, потому что в Германии были концлагеря для евреев и для иностранцев, а в России были концлагеря для своих, потому что народ это не принял, потому что народ этому противодействовал, и власть создала ЧК в экстремальной ситуации угрозы, как они говорили, Октябрьскому перевороту, и этот ЧК существует по сей день. Значит, мы все время находимся в экстремальной ситуации, значит, наш народ не принимает эти мифы. Значит, в общем может сделать, что народ жертва, народ не виновен. В современной России, какое политическое устройство, какая государственная модель была бы лучше всего сейчас, в 21 веке? Я думаю, что это да, не только в первой четвертой, а вообще на будущее, я думаю, что вот прервалась Россия. Об этом мало пишут и мало говорят, и как правило, этот, эта идея игнорируется. Но русская история разорвана после большевистского переворота произошел цивилизационно-государственный разрыв. СССР это не Россия, унич... ну советская Россия, а потому что СССР уничтожили все институты российского государства. Армия была русская армия была распущена создана Красная армия. Все законы запрещены отменены, все флаг, герб, гимн, название страны исчезло не Россия, а Молодые ребята, одураченные большевиками, бегают в майках, моя родина СССР. То есть даже слово «Россия исчезла». Вот с этого момента начался кризис, который э, можно преодолеть, если вернуться к учредительному собранию, провести прямые, всеобщие, равные, тайные выборы учредительного собрания, которое должно было переучредить страну. И, в принципе, я думаю, что Россия может стать Соединенными Землями России. То есть нужно сделать так, чтобы каждая территория чувствовала себя уверенной и чувствовала огромные плюсы от того, что она является частью огромного государства. И при этом была бы максимально свободна. В принципе, в русской истории такие союзы были. Ну, например, Финляндия в 1809 году вошла в состав российского государства. Она вошла не как губерния, а как государство. Финляндия имела свой сейм, парламент, свою конституцию, свою армию, свою валюту. Вот, и что им еще надо? А вопросы внешней политики решались только в Петербурге. Вот что-то похожее можно было бы сделать. Можно было бы сделать, потому что я бы я думаю, что самая страшная проблема проблема распада государства. Вообще великие русские мыслители и Пушкин, и Достоевский, и Солженицын были государственниками. Они были за свободу, но вообще не за абстрактную свободу в условиях сильного эффективного государства, которое выражает волю своего народа. Такое государство защищает не пограничники с автоматами, а каждый гражданин этой страны является полным защитником, он в любой момент будет защищать свое... Это его страна. Вот такую страну переучредить и воссоздать, я думаю, можно, хотя это, конечно, вопрос непростой.